Образец был обнаружен во франкоязычной Бельгии и проанализирован экспертами бельгийской организации здравоохранения, сообщает информационное агентство Бельга. Версия о микрон 5 появившаяся в других странах мира, до сих пор не обнаружена в Бельгии. В Южной Африке Ботсване, Германии, Дании и Великобритании уже зафиксировали случаи инфекционирования BA-4 и BA-5. Каких-то симптомов, которые бы отличали его от других вариантов омикрона, нет. То есть этот вариант, он примерно такой же, как омикрон по симптоматике. А если сравнивать омикрон с дельтой и с другими вариантами, то, скорее всего, можно отметить, что исчезновение обоняния происходит реже, значит, чаще происходит осипы с голоса, боль в горле проявляется чаще. Сообщается, что под варианта омикрон менее опасный, чем совершенно новый вариант. Данный вариант коронавируса ранее уже находили в нескольких странах, а брюссельские ученые даже успели его изучить. Симптоматических различий серьезных нет, отличий исключительно генетические, которые касаются распространения, заразности, способности преодолевать там, иммунную систему и так далее. На данный момент появление новых версий штамма не привело к значительному росту заражений, госпитализации или летальных исходов. Казанская Виктория, Евгений Алмазов, Универньюз.